А ты видишь, какая подготовка все У нас как будто в космос отправляют. Подожди, надо ну, да, как-то удобненько. Не, давай развернись, ты ко мне чуть-чуть, я к тебе. Мы же друг другу вам ножками своим трогать? Так, тихо. На камеру не это. Давай, мне кажется, надо подподвинуться. Вот mm -hmm. двигайся, ты ко мне близко. Ты вообще в школе сидишь. Так, ну что? Мы уже сняли 10 раз, уже поехали дела делать. Идёт? А что там у тебя там? Ну, мы посмотрим. А? Не подсматривай. Хорошо. Ты же не готов, ты же не знаешь вопросов. Нет. Завязаться. Нет, надо да их подогреть, они сейчас сосками рубашки пороют вилки-палки. Денис, что у нас в идет? А, скажу, из, из практики. Из практики. <смех> <смех> <смех> Друзья, приветствую. С вами снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов и Илья Шамшин. И, конечно же, по вашим просьбам мы ä, решили подготовить <смех> uh, интервью. И, знаете, для вас подготовить топ-3 объекта, да, то есть, которые прям самые-самые инвестиционно привлекательные, которые прям самый топ, самый жир, и там, где можно снять больше всего денег с перепродажи. Друзья, никакой подготовки, ни к чему не готовились, просто будет прямой вопрос, прямой ответ, чтобы вы максимально получили всю информацию, вы хотели э, в развернутом виде, тема инвестирования, да? какие проекты у нас лучшие и чем они отличаются друг от друга. Сейчас максимально получите всю информацию. Правильно, говорю? Да, подготовился, честно говоря, я, подготовился по вопросам. Друзья, кстати, напомню, что по вашим просьбам, да, по предыдущему ролику по, по ипотеке, вы написали в комментарии, что интересно. Собственно, что интересно, то мы и снимаем для вас. Иван, давай вот, да, начнем сначала. Я готов. Да. Давай, да начнем сначала. Я не знаю твои вопросы, ну, как скажешь, все, я готов. Начинаем, значит, начинаем. Топ-3 объектов по сочи, которые, которые прям, вот самые, вот прям самые лично привлекательные, прям самые вот лучшие. Ну давай так. Давай. Э -э возьмем вот эту пирамиду из топ-3. На первое место я ставлю это комплекс Ромада. Ромада. А -а -а на второе место я поставлю, блин, ну у каждого свое разные интересное место. Давай, фрегат и... И Санпик, Санпик. Поддерживаю. Вот здесь поддерживаю. Даже, знаешь, даже вот так вот обведу. Так, хорошо, Ромада, почему? Почему Романа? А, давай так, объясню. Самое главное, как инвестору, это инвестиционный проект. У нас должно быть понимание, где находится, что да. за локация, что за застройщик, что за конечный покупатель наш будет. Или конечный вот... покупатель сразу кто? Не э, инвестор, который продает покупает, конечный кто? Э, конечный покупатель – это тот, кто хочет выйти себе и получать пассивный доход. Детям, внукам, правнукам, ну без разницы, тот, кто хочет получать хороший пассивный доход именно там, где у нас уже подписан мировой ателье. Ну, купил, забыл. Купил, а, забыл, не... это та ниша, которая будет приносить постоянно стабильную прибыль, знаешь, это та курочка, которая будет нести золотые яйца, вот так по-русски скажу. Да, да. Давай дальше, по фрегату, почему фрегат? По романе все понятно, фрегат, почему? А, фрегат... Это э, для многих это очень даже недооцененный комплекс, но хочу сказать так, что это первая, берег, да. первая береговая линия, это бывший санатории, да, он 15-этажный, на первом этаже будет у нас э, медицинский центр, э, спа-зоны, бассейн, то есть это, навал, всего будет, да, там, это там. тот комплекс, куда можно зайти и практически получать всю-всю-всю вот, вот эту, э, как бы ее правильно сказать, да, э, вот эту наполняемость. Именно вот в этом комплексе. Так, понятно. По Сан-Пику что скажешь? Ну, понятно, что Поляна. Там, кстати... Заходит на территорию Сириус, да? Смотри, Санпик, он у нас находится в горах Красной Поляны. Uh -huh. Это горный кластер, у него есть огромный потенциал будущего, потому что сейчас Красная Поляна, да, она ушла Сириусу. А Сириус это как бы ПГТ, поселок городского типа, да, и относится к Москве. То есть Москва сейчас, начиная от моря и заканчивая Красной Поляной и горами, да, она полностью забирает себе всю эту территорию. И там есть очень большой потенциал а, именно как, роста, роста, роста цены, да. во-первых, это раз, и именно а, те комплексы, да, это горно, горнолыжный курорт, где, ну, люди там отдыхают и зимой, и летом. И у Санпика, это я вообще назову как город внутри города, это как загородная связь, знаете, как дача в горах, наверное. Ну, очень интересный комплекс. Я могу сейчас подробно за каждый комплекс рассказать, но Санпик это… Да, по Санпику согласен, друзья мои сезон, да, горнолыжный сезон а, в Поляне какие-то вообще неадекватные цифры за аренду, ну, то есть там где-то от 20% от 30, даже не от 20, а от 30, там, от 40 и так дальше а, по возрастанию. То есть там арена действительно качает и вне сезон, ну как в не сезон, в летний сезон, в Поляне то же самое. Вообще Поляна это маленькая Швейцария. Маленькая Швейцария, да, и когда да. у тебя будет сам пик это город внутри города, то есть на территории будет максимально все, начиная бассейн, детские площадки, да, да. ресторан шведского, шведской линии, так скажем, Свой небольшой там кинотеатр, кинотавр, там, где можно всегда будет взять прокат, там, велики, лыжи, сноуборды, самки, там, где даже до вокзала и до автовокзала буквально одну минуту пешком, да, там, да. где есть максимально вся-вся инфраструктура, придомовая территория, все для отдыха, мини-бары, бары там для всяких вот этих для молодежи, там, где можно потанцевать. То есть, это вот, ну, правильно И, ты, ты сказал, маленькая Швейцария. Маленькая Швейцария, да. А, у... там, там красиво. Да, у Санпика есть огромнейший просто потенциал роста цены. Вот прям большой. А, ну, хочу сказать, ладно, давай дальше. Я же не знаю твои вопросы, а то я сейчас начну за каждый комплекс. Слушай, просто. вообще у меня вопрос такой, почему это топ-3? А, собственно, ну, мы уже определились, у нас Ромада, Фрегат и Санпик. Я с тобой, кстати, ну, согласен, процент, наверное, на 98, да, с тобой согласен. Но все-таки, почему это топ-3? Вот, вот эти три объекта, что их выделяет из всего рынка? Вот этот самый вот ключевой момент. А, давай скажу так, что почему я поставил Ромаду на первое место? Да. Самое главное, это у нас подписан договор с мировым ательером. Да, это ательер Виндом под брендом Ромада, да, Ромада by Виндом в Сочи. Это абсолютно три здания строятся на большой территории земли, четыре с половиной гектара земли, три этажных здания. В одном корпусе угу. у нас подписан договор с мировым ательером. Многие из вас, наверное, подумают, а этот же ательер, он куда-то уйдет, его не будет, там еще что-то. Нет, это франшиза, она выкупленная, uh -huh. а, у нас два этажа паркинга, на первом этаже весь первый этаж получается а, шведской линии, да, ресторан большой-большой. Там будут детские зоны, эксплуатированная кровля. Эксплуатированная кровля, да, на а, Знаешь, уже. я тебе хочу сказать, что на всей территории спазоны будет, больших два бассейна, один открытый, один закрытый. То есть за Ромаду могу говорить вообще без остановки. Это тот проект, где на сегодняшний день, он, понимаешь, он строится абсолютно с нуля, застройщик уже подходит под крышу, сейчас будет фасадное остекление, то есть они уже приступили к фасаду, они заканчивают остекление, они уже зашли именно на внутренние отделки. На внутреннюю отделку И самое главное, что там цена входа Как инвестору, который хочет заработать вот и аккумулировать цена. свои средства На сегодняшний день самая минимальная цена, которую мы можем всегда предоставить Лояльные условия, какие-то отсрочки, рассрочки, да, какие-то скидки 400 тысяч рублей за квадратный метр То есть это та цена входа, когда сейчас инвестор может зайти проинвестировать свои средства, выйти на предсдачу, угу. мы же его сами выведем. Угу. И зайдет потом просто конечный покупатель, сколько будет на выходе? А, нет, давай знаешь, как немножко по-другому, а, текущая, да, рыночная все-таки стоимость, и давай знаешь, как сразу поговорим, а, ну понятно, что есть рыночная стоимость, а понятно, что есть стоимость застройщика, да, и там всегда между ними есть какая-то разница по-разному, в разных комплексах по-разному. Давай так, вот а, минимальное предложение от застройщика и минимальное предложение от инвестора с перепродажи. Вот просто вот одну цифру и вторую. В Ромаде на да. сегодняшний день от застройщика это 550 тысяч рублей за квадрат. Нет, давай стоимость за апартамент, не стоимость за квадрат, а стоимость за апартамент. У застройщика, то есть можем сейчас приобрести за 14 миллионов рублей. 14, да. а... ага. На какой-то там перепродаже, от наших там, скажем, инвесторов. А, инвесторов, да, по определенным там условиям, мы можем вас вывести там по 11-500 за 12 миллионов рублей, можем найти вам такой как бы вариант. Но, то есть где-то 2-2,5, в общем, до 3 миллионов разница между застройщиком и э, инвестором, правильно? Да, я даже скажу, что... 2-2,5-3-4 миллиона рублей, в зависимости от этажности uh -huh. и от э, видовых характеристик. Uh -huh. То есть это вид на море или вид уже как бы на озеленение будет. Uh -huh. Но хочу сказать, что э, даже, знаешь, я тебя чуть-чуть перебью, который ты готовил уже, возможно, другой вопрос. В нынешнее время... Это самый инвестиционный проект, куда зайти и саккумулировать свои средства. Дальше эта возможность все больше и больше уходит, и потом уже не будет этой возможности. Вот это, Здесь да, вот здесь согласен. Да. Друзья, еще знаете, тоже сделаю от себя некоторые заключения именно по Ромаде. Собственно, в чем вот а, самый изюм? А, напоминаю, что этот объект у нас строится, да, то есть и сейчас можно приобрести по договору инвестирования. Но когда? Когда объект у нас достраивается, вводится в эксплуатацию и получает раздел, да, то есть мы получаем выписки, мы получаем договор купли-продажи, в этот пикантный момент, вот в этот пикантный момент а, наступает время ипотечников, а у нас, друзья мои, это процентов ну, процентов, наверное, 60-65 по рынку, как ни крути. И то есть вот эта целевая аудитория покупателей, она просто заходит туда, на комплекс, и начинает на себя перетягивать все апартаменты. Соответственно, вот в этот пикантный момент, когда комплекс уже вводится и получает раздел, вот здесь получается самый прям высокий скачок. И его не может не быть. Согласен? Конечно. Потому что э, конечному покупателю всегда потом выгодно приобрести э, такой гостиничный номер да. в гостиничном мегакомплексе, да, в ипотеку, выплачивать ипотеку, но при этом понимая, что э, вот сама себе. сдача номера, она будет гасить сама себя ипотеку, да. и будет приносить вам еще прибыль, э, но при этом вы как инвестор хотите грамотно саккумулировать свои средства и заработать, на росте цены за метр квадратный, квадратный, в данное, в нынешнее время, это однозначно комплекс Ромада, потому что у него еще очень большой потенциал. У него, можно сказать, еще цена за квадратный метр не росла. Безок, еще как, как бы все да, да. Потому что комплекс возводится абсолютно с нуля, комплекс новый. Самое, знаешь, что сразу же чуть-чуть дополню, это помещение, ну, номера, да, номерной фонд от 28 метров вот это большой плюс, да? до 41 метра, то есть э, есть <клес> разный разброс и они полноценные. Полноценные, вот, полноценные. Э, европейского, знаешь, как бы так направления. Это не наши там э, как 21 метр нашего российского стандарта. Да, друзья мои, э, хочется подчеркнуть э, в рамаде от 28 метров, но действительно это ощущается по-другому. Ты заходишь, э, понимаешь, что, что площадь есть, как бы у тебя есть балкон, у тебя есть вид на море либо на зелень, разные виды. И это не может ни разу. Да, да, потому что площадь от, от 28, как бы она считается, наверное, даже чуть-чуть выше среднего. Поиска, Слушай, по сути, но, ну, знаешь, я тебе хочу сказать, большинство, многие хотят видеть вид на море, там безумно Без красивый просто вид на просто море, просто там помещи. на мыс видный, да. э, вид на море просто шикарнейший. Да. Вот из всех-всех-всех комплексов, из всего рынка, э, вот Романду ставлю на первое место, просто многие не понимают, да, комплекс, не понимают договора инвестирования, да. но это, это та ниша, куда самое надежно грамотно сейчас проинвестировать и заработать в нынешнее время на росте цены. Но самое главное, чуть-чуть дополню, да, это проверенный застройщик у нас, который да. построил больше 30 разных настройков. Ну, комплексов. какие 2-3 объекта? Ну, скажи. А, ну давай вкратце, это Касабланка, да. это пусть это будет даже Сидней, пусть это будет эм, Мадриды все, с первого да. по 5, э, это Палермо, Ну, то есть у Более застройщика. Очень много разных объектов, где нет никаких никогда подводных камней, если он зашел, он не распыляется. Это вот, мне кажется, на сегодняшний день надежность, это понимать, кто застройщик и цена входа. Ваня, а по аромате понятно, да, мы прям сделали какой-то такой большой акцент, но действительно, друзья мои, мы сделали акцент на аромате не просто так, потому что там вот сейчас, вот ну, на текущий период времени, вот прям самый, я не знаю, как правильно сказать, но самый жир сочинский, да, то есть, Туда стоит обратить ваше внимание. Вань, давай еще по фрегату и по сан пику У нас, кстати, один застройщик у фрегата и у санкт Так получилось, а. что выбрали два объекта, но один застройщик. Ну, да, давай. один поговорим. застройщик. Давай по фрегату а рыночная стоимость и застройщика. Ну, то есть то, что вот можно с перепродажи взять и то, что можно взять у застройщика. Ну просто две цифры, скажи рыночная цена у застройщика это сейчас 750 тысяч рублей да. за квадрат а. А, по фрегату угу. а, перепродажи можно сейчас найти по а, по пятьсот тысяч рублей за квадрат двадцать пятьсот пятьсот даже можно поискать 480 за квадрат хорошо но это нижние этажи это будет нижние этажи да угу. это перепродажа давай и по сампику давай прям две цифры застройщик и перепродажа по сампику на сегодняшний день цена там получается грубо говоря там 700 тысяч рублей за квадратный метр в среднем это у застройщика а, перепродажи можно найти ну я думаю по по, наверное, по 650 за квадрат можно а, найти. Число, да. Да, то, да, то есть, есть можно -то. поискать, их буквально немного, но самое главное, что там есть балкончики, э, там шикарный вид, э, виды на горы, виды на гору Черная пирамида. Да. Ага. Ну, как и вкратце сказал, у Санпика еще огромный потенциал будущего. У него вырастет цена. И то, что Санпик сейчас относится именно на территории, к территории Сириуса, да, ага. То есть это будет прям, ну это шикарный город внутри города. Я не знаю, как Санпик, я вот Санпик очень люблю. Именно из горного кластера, да, что у нас там есть. Если все остальные, допустим, человек, давай так вот скажу. Человек вышел с любого комплекса, и он попал в городскую какую-то инфраструктуру, ну не в городскую, в горную инфраструктуру, где, ну че, пошел отдыхать там, пользоваться всей инфраструктурой. Горный, правильно? Да. А здесь он вышел, и он на своей территории. У него есть абсолютно все. Он сел в трансфер ровно ехать одну минуту, и он там уже... Минут, там минута две, наверное, да, там Ну, минута-две максимум, не торопясь, да. И он уже попал, так, грубо говоря, на первую канатку. Ваня, э, ну, в принципе, по комплексам все понятно. Давай теперь э, к самому такому вкусненькому подойдем. Давай, три лучших предложения. То есть, первое предложение у нас по Рамаде, второе по Фрегату и третье по -Пик. вот пик то, что вот нужно прям брать и даже ничего не спрашивать, просто звони и забирай. Вот из этой серии. Давай, Ромада, самое лучшее предложение. Самое лучшее предложение в Ромаде это сейчас у нас по 12 миллионов рублей. 12,5 миллионов, так, хорошо. Этаж? А, это будет средний этаж. Пятый, пятый, шестой, да? Да, это будет где-то пятый, шестой этаж. То есть это не нижние этажи и не высокие этажи. На море или на зелень? А, это будет у нас номер на... Сторону озеленения. Сторону озеленения. Друзья мои, в общем, средний этаж 12500 вид на зелень, не на море. Хорошо, по фрегату давай. Во фрегате, если рассматривать нижние этажи, самое главное, цена входа. Ну как нижний там? Ну, второй, третий, четвертый. Ну, второй, третий, четвертый есть цена по 12 12 400 миллионов рублей. Чего? Как есть, есть такие варианты. Ты можешь еще раз проговорить, что я цену не запомнил? Давай, соберись. Давай еще раз. Афригаты, ты хорошая цена. В афригате второй и третий этаж, это будут нижние этажи, так. это будет 12 миллионов 400 тысяч рублей. Ну, есть три. Какие? Ладно, хорошо. Ну, то есть да, то есть 12,400 это средняя стоимость по нижним этажам. Это если, 22, ну, 3. если хорошо, прям хорошо поискать, можно найти и за 12,200. Можно, можно, да. 12, 12,200, но это самые нижние этажи. Вы должны понимать, что видовых характеристик, ну, там практически не будет. А, ну, как, нет, слушай, ну там вообще как бы, когда я заметил, сильно разницы нет, что ты смотришь на Сочи, что ты смотришь на Андреат. Как бы, ну, принципиально какой-то разницы нет. Но и все равно со второго этажа там, ну, там есть виды. Если, допустим, на есть. Вид. Почему нет? Если в сторону Адлера, да, есть вид вот именно на сквер, а если посмотреть второй этаж, второй, третий этаж именно в сторону Сочи, ну, да, там, это, ну, там будет озеленение, там будет веревочные зоны, парковые зоны, такие небольшие как бы для отдыха, но мне лично нравится вид на Адлер. Ну, Если рассматривать нижний этаж, А мне нас очень нравится. Ну ладно, каждому свое. Давай по Сан-Пику э, самое горячее, прям самое вкусное. Самое вкусное, самое горячее горячая 300. 13 300, сколько метров? Там почти 20 метров квадратных, 10, плюс балкончик, uh -huh. да. Это второй этаж, это с видом на гору Черная пирамида, есть uh -huh. вид у нас во двор, на придомовую территорию, на озеленение, на, парко, на парковые зоны. То есть Сан-Пик... Знаешь, это вот так вот. Это если сейчас зайти, рассмотреть, во-первых, есть рост цены за метр квадратный, потому что комплекс потихонечку корпусами начинает уже заканчивать где-то фасады, они приступают от корпуса к корпусу, там всего 5 корпусов трехэтажных. Там как инвестиционная привлекательность, да, она есть. И, во-первых, конечного покупателя, когда уже полностью все будет готово, Найти в ипотеку будет очень-очень легко, хотя там и на сегодняшний uh -huh. день уже проходит ипотека. Uh -huh. Просто многие хотят понимать и видеть всю эту концепцию, когда это уже будет уже доведено, ну знаешь, полностью до конца. Uh -huh. а, Вань, давай теперь, да, вот, наверное, больше как заключительное по управлению. А, ну, понятно, в Ромаде у нас управление виндом, да. А, собственно, в чем отличие от местной управляйки? Вот, давай, вот двумя фразами, чтобы было кратко и понятно. Двумя фразами, чтобы все это не расписывать. Ну, есть под управлением мирового ательера, да, где все по регламенту, где есть у вас а, открытый, так скажем, свой а, электронный кабинет, mm -hmm, где вы можете зайти mm -hmm. и посмотреть полностью, когда сдается, в какое время, по какой цене. <coughs> Именно сейчас, вот в этой локации, а, в Хостинском районе, да, ну, да, я примерно небольшой такой приведу, Давай. вот мы позавчера ехали, да, на а, спутнике, есть да, спутник да, Солян. Да. А, ехали с нами в машину. На, на Мацесте а, старая, так скажем, ну, советское как... здание, да. Да, комплекс «Алиан»… «Алиан Фэмили» он, по-моему, называется. Ну, да. там все… Полностью... «Алиан Фэмили», да? Да, там полностью все включено, ехали с нами, то есть… А, люди в машине и мы говорим зайдите сейчас в режиме лайн посмотрите чтобы забронировать номер в Алиане, сколько это будет стоить. это был разговор буквально там позавчера по-моему он зашел посмотрел говорит блин 26 тысяч рублей О, от вас не 20 от 26 26, да, да, да. 26 двухместный рублей. номер обычный двухместный номер и это было не выходной день это было по-моему в будний день грубо говоря это вот у нас на ноябрь, сезон, да, да, начало ну, межсезонье да. а, сколько у нас будет в Ромаде да? а, рамада это это у нас ательер. я считаю, что самый-самый минимум, при самых худших раскладах, вот самый-самый, меньше 20 тысяч рублей за сутки да. не будет никогда. Это самый-самый минимум, вы должны понимать, что это именно направление бизнеса, это гостиничный комплекс, это где будет полностью все от и до, где человек приехал и хочет потратить свои средства и получить при этом максимальные условия для отдыха. Так, в общем, друзья, еще от себя скажу, собственно, Почему Ваня привел а, пример Алиан? А, Алиан Фемили на Мацесте? Раньше это был отель ⁇ Спутник ⁇ да, то есть там средняя сдача была 5-6, ну, ну 7, наверное, да. прям потолок. Заходит Алиан и сразу в сезон где-то где от 50-70 до тысяч в сутки. В сутки обычно двухместный номер, вне сезона это где-то вот 26. А, это mm -hmm. есть, это к, к слову о управляющей компании, то есть она имеет большое-большое э, значение. Ну самое главное, или будет вашим, э, так скажем, номером да, э, управлять просто обычная местная управляющая да. компания, или вашим номером будет управлять мировой ательер. Это две больших разницы. Да, э, по поводу управления фрегат, фрегат и санпик. Друзья, это один застройщик, это мир два Миррор Фэмили, санпик и фрегат. Это... Э, Управляющий будет застройщика. Там, знаете, собственно, в чем преимущество? Да, это местная управляйка, но все клиенты, в том числе и постоянные, они будут циркулировать между объектами, да, то есть между отелями. И это является большим плюсом. То есть они как бы будут в рамках вот этих комплексов отдыхать, кайфовать. Да, наслаждаться. У нас на сегодняшний день, что вот от этого застройщика уже готовый сданный, есть мир на Новогинской у нас в центре Сочи находится, а это самая главная центральная артерия города Сочи. и Комплекс дается, номерной фонд сдается, но хочу сказать, что есть у нас там собственник, который достаточно как бы неплохо а за мир, первый сезон, да, да за мир да. первый получал себе пассивный доход, ну как бы человек доволен и говорит, я пока продавать не буду, то есть я буду получать дальше, да, средства. Сейчас у нас доводится до ума Мирор 2, но ну, мы немножко отошли от темы, давай если разберем Фрегат и Сампик, да, я считаю, что в Сампике, да, цена... О, мы не поговорили, знаешь, как не сказали, какая цена у нас будет вообще на выходе из каждого этого комплекса? А, у нас даже, знаешь, как, давай не на выходе, на выходе понятно, то, что, да, есть прогноз застройщика. Давай а, в рамках года, то есть на ближайший год, то есть условно мы а, смотрим цену на ноябрь 2023 года. Давай, Давай а, ну, Ромада. Ну, вот смотри, ноябрь 23-го, это практически вот-вот уже начало 24-го года. Да. Если будем в совокупности разбирать Ромаду, Ромада уже вырастет, уже вот-вот уже будет близиться к сдаче. Если сейчас в Ромаде есть возможность приобрести за 400 тысяч рублей за квадрат... Сколько на, на выходе? На выходе будет минимум полтора миллиона. Все, решили, по фрегату. А, по фрегату. Я, я, думал, я считаю, так, что да. фрегат будет... Ну, 200 ее 100, 100, 200 000, 100, 100, миллион двести будет. Миллион сто, миллион двести, думаю, больше они не дожмут, но миллион двести будет ну, за квадрат. Там больше. уже есть такие позиции, они от застройщика, но это, друзья мои, это по верхним этажам, но такие позиции уже есть, и они э, уже продаются. Они, Чтобы была такая цена, они должны вот их задуманную концепцию дожать, вот как они запланировали. Но если смотреть на данный момент на фасадную часть, они фасад практически... Они конкурентов обгоняют. Обгоняют, а, обгоняют. Своих конкурентов, ну прям хорошо обгоняют. И на фасад смотришь, ну прям здание преобразилось, да. здание красивое. Давай, Санпик. Сколько у нас будет? Через год. Через дальше, а через год. А, через год. У Санпика, ну как бы они все практически подходят уже плюс-минус, грубо говоря, к сдаче. У Санпика тоже будет полтора миллиона семьсот будет за квадрат. Да. Но если они как бы все, самый минимальный миллион триста, Это самое минимальное, что цена будет на Санпике. Да, друзья, собственно на Давайте так, если есть возможность, да, и есть желание реагировать, реагируйте лучше сейчас. Пройдет время, пройдет немного времени, она быстро бежит, это вот, год, полтора, два, и за этими объектами не угонишься, так как ты не угонишься за каратом. Так да. как не гонишь за Верди. За какие еще объекты? Ну, их можно долго перечислять. То есть там, где а, минимальная банка входа, она уже так выросла, то что ну как бы ну, уже даже Не дошло. каждый сможет себе позволить. Далеко, далеко не каждый. Но сейчас еще пока цена в рынке, да, опять же у нас есть цена застройщика, у нас есть цена а, рыночной перепродажи. Да забирайте. Пройдет время, год, полтора, два, и вы поймете, что вы сделали правильное решение. Скажу из практики, из опыта, что а, если сейчас зайти... Выгодный проект, самая главная цена входа, надежный проект, пройдет время через год-полтора, да, когда цена вырастет, и когда а -а -а. вам мы скажем, давайте продадим там на 2, на 3, на 4, на 5 миллионов дороже, ну как бы большинство из людей говорит, не, не, не, не, не, я подойдет, хочу, да. не, не продаю, продаю, я хочу еще подождать, но при этом вы понимаете, что вы заходите по цене входа э, в надежный проект, и мы вас всегда оттуда сможем вывести, и спустя даже год-полтора вы нам еще скажете спасибо, потому что к концу 23-го, начало 24-го практически плюс-минус все эти комплексы одновременно будут сдаваться, и большинство из людей, если поговорить конкретно за роман, будет проходить ипотека... Да, ипотека там решит, она очень много решит. Ипотека там. решит да, раз. Да. Хочу сказать, когда будут здание полностью фасад решит два, есть люди, которые могут визуализировать, а есть, которые не могут визуализировать. Но наша цель как инвестиционный проект. Я считаю, что Ромада это самый лучший проект, где можно зайти, саккумулировать свои средства, заработать и выйти как бы, как говорится, прям довольным с этого рынка. Вань, по объектам все понятно. Давай подытожим. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, я смотрю на окна, да, то есть э, за окно. Погода, друзья, в ноябре, вот я просто, я не, я не устаю это говорить, погода просто сумасшедшая. Вчера, по-моему, сколько 23 наверное, градуса было Нам Вчера было Очень жарко. жарко. Днем жар, жарко. А днем жарко, к вечеру немножко холоднее. Друзья, ноябрь, солнце 23 градуса, ну, лучше она и быть не может. Ну, я вот по улице вот так, в рубашке. Хожу. Да, я тоже, да. Да. На, да. на улице, вот, давай, и знаешь так. как? А, ну, аналогов городу Сочи нет, но ну, нет, да. ну, ни с одним городом сравнить нельзя. А, а у нас да. что? Горы, море, пальмы, тепло, чистое. в Казе, если хочешь приключений. А, и нет. все зелено. Да. Ну, просто не с чем сравнить. И все едут к нам. Вы поймите, что Сочи это город-курорт. А сколько у нас невыездных людей. И постоянно все едут в Сочи, в Сочи, в Сочи. В Сочи летом битком, зимой битком, в межсезоне хорошо сдается. Но действующие, давай вот знаешь, как бы я так скажу вкратце, действующие комплексы, где постоянная заполняемость. На сегодняшний день, Альян сдается, Верди сдается, Верди вообще как из пулемета, Карат сдается, Кульман сдается, а, да. все а. сдается. но ну, это такие сада самые популярные объекты, они действительно сдаются, они дают доход. Друзья, кстати еще раз, что касается сезонности, да, у нас сейчас ноябрь, начало ноября. А вот мы вчера с Иваном были на набережной. Поверьте на слова, народ, народу валом. Где мы еще были? В Америкинке, просто битком, Мы приехали, при, приехали машины не смогли поставить, уехали, там реально все битком, и они даже на пляже лежат, и а. загорают, и все аттракционы, то есть все все, все, все, все, что можно, да, то есть везде народ, а сезонности в Сочи нет, да, то есть у нас ноябрь, сейчас будет декабрь, конец декабря, все, у нас горналышка начинается, все, горналышка проходит, у нас опять начинается, ну не пляжный сезон такой, э, такой между межпляжный, знаешь, что мне нравится, когда ты в один день, ты можешь просто, живя в Сочи, как бы, но на дворе лето. Но захотел увидеть зиму. Да, сел понятно. на ласточку на машину. Буквально час езды, ты в горах снега по поезд покатался на горнолыжке, в снегу покупался, сел опять на ласточку там на машину, час езды, и ты опять в Сочи. Опять ты из лета в зиму и зимы в лето. Да. Иван, пока у нас вторая батарейка не пригрелась, давай подводить итоги. В общем, по комплексам понятно, друзья мои. Топ-3. Объекты это у нас Ромада, Фрегат и Санпик. Сан то есть друзья мои это не наше личное мнение, мы здесь опирались на ценообразование, на рост цены, на темпы стройки, это очень важный момент темпы стройки, да и собственно из этого у нас и получилось три да, объекта, в общем вот темпы стройки, да, я даже чуть-чуть дополню, ты такой уже вздохнул сейчас. Смотри, я уже думал, пора, пора, пора уже да, Это вот те объекты, когда не стыдно заехать да, э, с покупателем, да. не стыдно показать их. В любое время погоды, э, там, я не знаю, даже дня и ночи на ромаду заехать, стройка ведется и днем, и ночью. Когда заезжаешь, ну человек по 200 минимум каждый день работают на каждом комплексе. Есть, есть такое. Если у вас еще остались какие-то вопросы именно инвестиционного продукта, напишите нам. напишите. Пишите в комментариях вам сразу, смело, все, что хотите, то и пишите. Пишите хорошее, пишите плохое, а если есть какие-то пожелания. Прям пишите, как есть. То есть, мы, то есть ролик выходит, мы комментарии, естественно, читаем. Рпобоста читает, все читают, все смотрят. И сразу же на следующий, след, там, или там, через день мы реагируем, записываем ролик. И уже... Я считаю, что вокруг. если вдруг у кого-то будет даже желание увидеть из этих инвестиционных проектов в режиме видео онлайн, пожалуйста. Да. Все серии поехали, в режиме видео онлайн вам показали. Вы находитесь у себя дома, мы у себя здесь настройки И покажем... Темпы, росты строительства. Поэтому, если вы еще хотите надежно, главное, выгодно да, зайти на этот рынок города Сочи, естественно, только с помощью нас. А мы дадим вам самые лучшие лояльные условия. А, как говорится, мы вместе покупаем, да? Вместе продаем, вместе зарабатываем. И вместе зарабатываем. Да. Друзья, с вами всегда на связи с ДВ. Да. Иван Полос, Илья Шамшин. До встречи в новых выпусках. Мы всегда стараемся пока. для вас. Все, да, давайте, пока. пока.